Всем привет! Привет моим подписчикам. Привет гостям моего канала. Девочки много уже смотрят меня. Огромное вам спасибо, что вы заходите на мой канал. Э -э привет, с России много смотрят, с Украины, с Белоруссии, Казахстана, Германия. Всем, -всем привет. Турция, с Турции девочки даже есть. А вам привет, огромной Испании, солнечной, тепленькой. Девочки, сегодня у нас будет расклад, как он к вам относится и его действия по отношению вас, вашу сторону, как он к вам относится и действия, как он нам к вам относится колода таро колесо года как всегда я ее настроила на женский на женскую энергетику она очень хорошо отвечает за это и если что еще буду карты ленорман в помощь брать так девочки давайте начинаем я перед этим карты хорошо подготовила их перетасовала, но ну, еще вот так перед вами, чтобы вы видели, они готовы карты уже. Так. Как мужчина к вам относится и его действия? смотрите, девочки, как он к вам относится. Он в носталь... на... ностальгии сейчас, он говорит, да, все было у нас в прошлом, все было хорошо, но я бы хотел, она моя жена, императрица сама вышла, но сейчас у нас, я бы хотел все исправить, все по-новому э, сделать. Э, я ее люблю, да, я бы хотел быть с ней. У меня было весело, у меня была семья, как будто я мне было хорошо мне было удобно в этой семье она была моя жена но в такая ситуация сейчас все в зависшем состоянии все в прошлом но я ностальгирую по шестерке девочки чаш я ностальгирую я вспоминаю да я любил ее у меня чувство еще есть влюбленные девятка чаш у меня чувство к ней есть, я ее я ее люблю, она была моя жена. У многих проиграется, что это э, ваш муж был, или если нет, он считал, что вот-вот уже все будет идти к браку, к новому чему-то переходить, потому что я ее любил, и мне было с ней комфортно. Мне было весело, я себя хорошо чувствовал, у нас было много э, общих друзей, мы, мы встречались, мы ходили, я вспоминаю это все, хорошо все было. И, а сейчас зависшая ситуация, сейчас он в данный момент в, в повешенном состоянии, в ностальгии, и это все вспоминает, как ему было хорошо с вами. Говорит, я ее люблю, да, карта влюбленной девочки. Я ее люблю искренне. Так, хорошо, что еще ты скажешь? Как ты относишься к своей женщине не еще? Она очень сильная, она очень смелая. Но я вижу, что она устала. Она устала. А четверка чаш нам это говорит. Я вижу, она устала. Она сильная у меня, но она устала она в каком-то, mm. mm. mm. mm. mm. как это сказать, четверка чаши, Господи, mm. она грустит очень, она ничего не видит перед собой, она очень грустит, я вижу, что у нее какое-то такое состояние очень грустное, но мне бы не хотелось этого, я вижу, что она грустит. А почему? Как ты думаешь, почему она грустит? Она закрылась от меня. Она не хочет со мной говорить. Она убегает от, от меня. Она ничего не хочет рассказывать мне. Она закрылась от меня. Она выгородила вот эту стену, девятка мечей, и она закрылась от меня. Я не знаю. Она убегает от меня. Она не хочет идти со мной на контакт. Я не знаю. Я не знаю, почему она грустит. Но я вижу, что с ней что-то не так. А как ты думаешь, а что может послужить этому? Так, двойка Пентаклей, король чаш и <coughs> семерка чаш. Девочки, у некоторых это общий расклад, у некоторых проиграется. Я, что мужчина говорит, я думаю, что она многое накрутила себе, у нее много иллюзий. Я думаю, что у нее появился другой мужчина. И она сейчас в такой двойственной ситуации. Я думаю что, я, я думаю что у нее другой мужчина и она не знает что делать а у, у нее двойственная ситуация и поэтому она закрывается она ничего не рассказывает она грустит вот такое у нее много я вижу что она у нее бабочки в голове она где-то летает что-то у нее вот не может решить какую-то ситуацию. У других, появи... у других девочки другой вариант, что он говорит, она не доверяет мне, она не доверяет, что я ее люблю. Может быть так, что вышел сам он, король чаш, другая ситуация. Она э, не доверяет мне, она недовера пошла ко мне, двойственность. Она много себе что-то надумала в своей голове. Она думает, что я какой-то легкомысленный. Так, а почему это она себе надумала? Она думает, что у меня новая любовь. Она думает, что у меня новая любовь, что я закрылся от нее, что я ее не люблю. Она думает, туз-чаш, девятка жезлов и рыцарь-чаш. Туз-чаш. Она думает, что у меня новые где-то есть на стороне чувства, что я закрылся, что я не предъявляю ей уваги, что я, я хожу на сторону, что у меня есть новая любовь. Туз-чаш и рыцарь пентаклей Она вот думает обо мне это, что я честен с ней, а честен ли ты с ней, изменяешь ли ей или нет, честен ты с этой женщиной, которая тебя смотрит, честен ты или есть измена». Девочки, ну так, чтоб я видела, измены здесь нет. Но вот что вышло. Солнце, десятка мечей, десятка чаш. И я на мечи поставила вот еще одну карту, четверка Пентаклей. Что это означает? Я спросила, есть, изменял ли ты, верен ли ты женщине? Он говорит, да, я... Мне, нет, я не изменял женщине своей. Но просто я какой-то э, был очень скуп на эмоции. Я очень э, был скуп не... не не отдавал своей семье того, чего от меня ожидали. Я поступал эгоистически. Я по, четвер... по солнцу. Я немножечко ушел в себя. Я поступал как эгоист. Я э, мало предъявлял уваги э, своей семье, и поэтому у нас пошла десятка мечей. Стало больно. Женщина подумала, что я хожу налево. Я был скуп, четверка пентаклей. Я был скуп в эмоциях, я был скуп в словах. Я только за себя, чтобы мне было хорошо. Да, и действительно мне было хорошо в семье, мне было радостно. Ну и там вверху вышла. Она моя жена, я люблю ее. Я хочу с ней продолжение туз Пентакли, и продолжений таких Пентакливый туз вышел. Но она закрылась, потому что я виноват, я знаю, потому что я не уделял, э, не уделял себя больше семье, я больше уделял э, на себя, смотрел больше на себя, я был эгоистом, я был... Вот, Извините, такой скрягой. Только я, только для себя. Только чтобы мне было хорошо и комфортно. Я по сторонам не смотрел. Если есть дети, мне неинтересно было, как там школа, как, <coughs> <coughs> <coughs> как жена, что-то. Мне это было неинтересно. Все было на моей женщине, на моей императрице. Все она себе взвалила на плечи. Эта женщина и он расслабился, девочки. А теперь он говорит, да, поэтому у нас пошло вот какая-то точка в отношениях. Да. И что ты планируешь? Какие у тебя планы? Что ты планируешь? Какие у тебя планы? ты планируешь? Что ты планируешь? А да, я разбил ей сердце. Я семерка мечей, может быть, как у кого, ложь, обман, предательство, измена. Ну, меня попутал дьявол, меня попутал дьявол. Да, мне как будто за я не знаю. Я люблю свою жену, да. Я люблю. Ну вот что-то такое пошло по, не знаю, помутнение в голове. Под дьяволу да. Ложь, обман, предательство. Нет, под дьяволу, да. Ложь, обман, предательство. Семерка мечей, как будто на могиле. А на могиле на тебя. Но он так себе думает, а действительно ли это? Намагичили ли на тебя? Да, была работа мастера, девочки, тройка пентаклей, и заплатили за это. На мага я поставила, потому что он говорит, да, было вот такое помутнение в голове, было под дьяволу какое-то сексуальное притяжение у меня было. И вышел маг. Как будто меня магия какая-то на мне была. Не знаю. Я на, на мага... -пасе. Работал мастер, и мастеру заплатили. А кто, а, а, а кто влазит в вашу жизнь? Скажите нам, пожалуйста, а кто? Скажите, подскажите нам, пожалуйста, а кто влазит в, в семью эту? Кто влазит в эту пару? Кто влазит? влазит женщина луна да замутнение было помутнение луна работали ночью помутнение было на пару мечей он борется да он очистится может и выходили чистки проходили да он выйдет из этого он поборет это он будет на коне он поборет это, что есть, он поборет. И вот новая жизнь. Он как будто возродится. Новая жизнь у него будет. Мир, новое рождение у него будет. Может быть, что вы поможете ему с чисткой какой-то. Или, может, она пройдет это, потому что он уже в голове, уже немножечко просветление идет, девчонки. Уже идет ему в голове просветление. Что он, он, видите, он как и что как у что-то мне как будто что сделали или подсыпали мне что сделали что-то говорит как замогичили меня и вот пошло вот это ваш пош, пош, пошла обман ложь обман как у кого измена пошло но ну, на да работали здесь но он выходит из этого хорошо а какие будут твои действия в сторону твоей женщины которую ты любишь которую ты влюблен Какие будут действия своей стороны. Я ее муж. Я и остаюсь ее мужем. Я остаюсь ее мужем. Я буду ее мужем. Я остаюсь ее мужем. Я, я, я уверен, что она меня дождется. Я уверен, что она меня ждет. Она меня дождется. Я ее муж. Мы пройдем, мы пройдем эту трансформацию. Мы пройдем это, мы это пройдем. Я уверена, что она меня поймет, она меня ждет, и мы пройдем это все. Мы пройдем эту трансформацию. Нужно немножечко подождать, четверка мечей, он говорит, я уже устал, нужно подождать, мне так не, не, не хватает вот домашнего уюта, перевернутая карта четверка девочки Жезлов, я так хочу домой, я так хочу Сию, я так хочу стабильности, у меня все пошло вверх, э, мото, э, видите, Перевернутая карта. Я очень хочу быть вместе, но нужно подождать. Нужно подождать. Я устал. Я хочу домой. Я хочу мой. Я хочу домой. Я хочу семью. Мне нужна пара. Я хочу ей парой вдвоем. Я хочу, чтобы, может быть, чтоб вы ему помогли. Может выходить на связь, что вы ему помогли. Или он говорит: Я хочу помогать и своим детям, и своей жене. И в других вариантах может проиграться, что ему нужна помощь. Он ждет помощи. <coughs> что он ждет помощи. Давайте еще посмотрим на Ленорман. Так, что нам карты Ленорман скажут? Что что нам подскажут, как и еще Ленорман. Скажите нам, что вы нам хотите подсказать женщине, которая смотрит этого мужчину. Подскажите нам. Коса. И крысы, коса и крысы, потери, потому что у потери э, вы, поставлена точка, поставлена точка и потери сейчас и с вашей стороны, с его стороны. Почему? Потому что закрытая информация, очень много закрытости, не, пони, не, не понимаете, в чем дело, нет понимания, в чем дело, потери в чем. Нет понимания, поэтому разрыв очень больно. Разрыв, потери у вас идут из его, и с вашей стороны. Вы ничего не понимаете, не знаете в чем. И он закрытая книга тайна. Много тайн между вами. Много тайн. Потеря. В чем потеря? Потеря вдови. Потеря эмоций, потеря радости, потеря комфорта, дискомфорт сейчас, потеря этого, потеря радости. А какая тайна, книга, какая тайна у вас тайна? Что случилось? Солнце, почему нет радости в нашей жизни? Почему нет благополучия? Я почему ожидать в будущем, чего ожидать в будущем, будет ли временность. Потому что у нас расслабляет мужчина здесь, да, он осознал, что такое он говорит какие-то чистые силы.